Адвентист и война Часть 2. Христианин и война Этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение для Божьего народа, соблюдающего его заповеди. О Лоте, живущем в Содоме, Библия говорит, о праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. 2 Петра 2, 7 Иисус сравнивает наши дни с днями лота, и мы повсюду вокруг нас воистину можем видеть исполнение его слов. Нечистие никогда не царствовало столь уверенно, как сейчас. Очевидно, что князь мира сего, сатана, заправляет делами во всех сферах жизни. Через его обман к человечеству пришла смерть. Иисус сказал о нем, он был человекоубийцей от начала. Иоанна 8, 44. В небесах он начал войну, которая была совершенно чужда ангелам, никогда не испытывавшим ни согласия, ни доверия, злых подозрений или борьбы. Сатана находит особенное удовольствие в войне, которое пробуждает в душе человека самые низменные чувства — и затем увлекает свои погрешшие в пороки и крови жертвы в вечность. Он прикладывает особенные усилия для разжигания национальной неприязни между народами, чтобы таким образом отвлечь разум людей от приготовления к тому, чтобы устоять в день Господень. Великая борьба, страница номер 589. Теократия в Израиле это правда, что древний Израиль воевал, даже вел завоевательные войны. Часто они сами были агрессорами. Библия сообщает о деяниях большого героизма и мужества. Поэтому многие говорят, что война должна быть оправдана. Но так ли это на самом деле? Мы четко понимаем, что древний Израиль был теократическим государством, от греческого «теос», то есть «бог» и «и», кротеин, то есть «править». Это означает, что их высшим правителем был Бог, а не человек. Вы можете спросить, как Бог управлял ими. Из священного писания и свидетельств мы понимаем, что его повеления передавались через два драгоценных камня, называвшихся «урим» и «тумим», которые прикреплялись к наперстнику первосвященника. Исход 28, 30, числа 27, 21, Первое царство 28, 6. Если запрос был представлен к Богу в молитве, то его ответ приходил либо через ореол света, окружавшего правый камень, что означало «да», либо через облако, бросавшего тень на левый камень, что означало несогласие. Смотрите «Патриархи и пророки», страница номер 351. Кроме того, Господь время от времени являлся в священной шекине, облаки, охватывавшим яркий свет и появлявшимся во святом святых, Левит 9, 23, 24, Исход 40, 34, 35, второе Паралипоменон 5, 13, 14, для того, чтобы дать знать о своей воле. Смотрите «Патриархи и пророки», страница номер 349. Кроме того, он говорил через рабов своих пророков. Война упразднена. Ни одна нация на Земле сегодня не может похвастать такими видимыми признаками, указывающими на Божью волю относительно того, должны ли они участвовать в войне. Кроме того, Христос сказал, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Матфея 5, 43-44 Христос, очевидно, этим полностью упразднил старую политику войн. Почему? Просто потому, что Израиль как народ теперь перестанет быть избранным народом. Божий народ теперь будет рассеян среди всех народов. Теперь язычники будут избраны нести Евангелие в самые отдаленные уголки земли. Теократия закончилась навсегда. Пусть никто поэтому не ссылается на древний Израиль, чтобы извинять на этой основе современные войны. Братство Бог не признает национальных, расовых или кастовых различий. Он — творец всего человечества. Все люди являются одной семьей, как по творению, так и по искуплению. Христос пришел, чтобы разрушить все разделяющие людей стены. Наглядные уроки Христа, страница номер 386. Поэтому сегодня все нации и расы должны считаться одним общим братством, даже если их разделяют языковые, социальные или расовые барьеры. Слухи о войне Иисус предсказал, что будут войны и слухи о войне, особенно в конце времени. Каковым должно быть отношение христианина к этим войнам? Совершенно очевидно, что зачинщиком всех их является сатана, человекоубийца от начала. Всевышний установил резкое ограничение воинам, сказав «не убий». Нигде мы не найдем никаких указаний, что это относится только к частной или гражданской жизни. Когда Петр извлек свой меч для очевидной самообороны, Иисус сказал «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут» Матфея 26, 52. И Иоанн Креститель сказал солдатам «Никого не обижайте». «Не делайте никому насилие. английский перевод Луки 3. 14, что означает то же самое, что и «не убий, потому что убийство и насилие — это практически синонимы и различаются только по степени действия. Как же тогда может какой-либо христианин, с любовью Христа в своем сердце, быть солдатом в боевых действиях, убивать и умирать за земное отечество? Это было бы, по меньшей мере, величайшей непоследовательностью, если не ужасной ошибкой. В глазах Бога это нарушение его святого закона. Как могут христиане, относящиеся к своим ближним как к братьям, лежать в траншеях и окопах напротив лагеря вражеской армии, стреляя и убивая друг друга? Позиция ранних адвентистов В первый раз адвентистам как организованной церкви пришлось столкнуться с вопросом войны, и определить свое отношение к ней в то время, когда в США разразилась гражданская война. В самом начале войны эта проблема была несущественной, так как армия формировалась строго на добровольной основе. Но в связи с тем, что война продолжалась и человеческие потери стали большими, правительство учредило систему призыва в армию. Когда это стало обязательным, Господь дал через свою вестницу Елену Уайт, особые указания. Мне было показано, что народ Божий, являющийся особенным сокровищем Божьим, не может участвовать в этой запутанной войне, ибо это противоречит самим принципам их веры. В армии они не могут повиноваться истине и в то же самое время подчиняться требованиям офицеров. Совесть будет постоянно попираться. Мирские люди руководствуются мирскими принципами и не могут оценить по достоинству какие-то другие. Мировая политика и общественное мнение включают в себя принцип действия, который движет мирскими людьми и побуждает их делать то, что внешне выглядит верным и справедливым. Но народ Божий не может руководствоваться этими мотивами. Слова и повеления Бога, написанные в сердце, суть дух и жизнь. В них есть сила, которая подчиняет себе человека и требует от него послушания. Десять заповедей Иеговы лежат в основе всех добрых и справедливых законов. Граждане, любящие Божьи заповеди, будут исполнять все справедливые законы страны. Но если требования правителей вступают в конфликт с законом Божьим, то единственный вопрос, который надо решить, кому мы будем повиноваться? Богу или человеку. Свидетельство для церкви, том 1, страница номер 361-362. Господь чудесным образом помог адвентистскому народу, и когда 3 марта 1863 года закон о призыве был введен в действие, он предусматривал возможность, согласно которой любой, заплатив 300 долларов замены, мог быть освобожден от дальнейших обязанностей по этому призыву. Это положение оставалось в силе до 4 июля 1864 года, после чего привилегия освободиться от военной службы путем уплаты 300 долларов была отменена. Тем не менее, 24 февраля 1864 года был принят новый закон о призыве, который теперь предоставлял возможность альтернативной службы, которая ранее была доступна для всех, только тем, кто согласно религиозных принципов был против ношения оружия. Такие лица по призыве на военную службу могли считаться невоюющими и определяться на работу в госпитале, или заботиться об освобожденных, или платить сумму 300 долларов. Акт Конгресса от 24 февраля 1864 года В промежутке между 24 февраля 1864 года и 4 июля 1864 года адвентисты даже не ходатайствовали об альтернативной службе, но по-прежнему продолжали платить 300 долларов замены, пока это не стало уже невозможно. Только тогда они отправили открытое заявление в правительство. Исполнительный комитет Генеральной конференции адвентистов седьмого дня направил заявление о принципах губернатору штата Мичиган, его превосходительству Остину Блэру, губернатору штата Мичиган. Мы, ниже подписавшиеся, Исполнительный комитет Генеральной конференции адвентистов седьмого дня С уважением представляем вашему вниманию следующее заявление. Деноминация христиан, именующих себя адвентистами седьмого дня, принимающих Библию как единственное мерило их веры и жизни, единодушно в своих взглядах, что ее учения противоположны духу и практике войны, таким образом, они всегда сознательно противостояли ношению оружия. Если есть какая-либо часть Библии, на которую мы, как народ, можем указать более чем на что-либо другое, как на основу нашего вероучения, то это закон десяти заповедей, который мы рассматриваем как наивысший закон, каждую заповедь которого мы принимаем в наиболее очевидном и буквальном значении. Четвертая из этих десяти заповедей требует воздерживаться от работ в седьмой день недели, а шестая воспрещает отнятие жизни, по нашему понятию, ни одна из этих заповедей не может быть соблюдаемая во время исполнения военной обязанности. Наша практика всецело согласуется с изложенными принципами. Следовательно, наш народ не чувствовал себя свободным записываться на военную службу. Ни в одной из наших публикаций мы не поощряли практики ношения оружия и поэтому, в случае мобилизации, мы, вместо того, чтобы нарушать наши принципы, были согласны платить, помогая в этом друг другу, сумму 300 долларов возмещения. И пока такая возможность находилась в повсеместном применении, мы не считали нужным публично выражать свои взгляды по этому вопросу. Далее мы желаем заявить, что адвентисты седьмого дня последовательно выступают против рабства, желают быть верными правительству и сочувствуют ему в борьбе против восстания. Поскольку мы, как особый народ, существуем недавно и организация нашей церкви завершилась не столь давно. Наши взгляды еще неизвестны в широких кругах. Изменение закона о военной службе вынудило нас сделать публичное заявление по этому вопросу. По этой же причине мы излагаем перед вашим превосходительством взгляды АСД как церкви, относительно ношения оружия, веря, что у вас не будет никаких сомнений, что мы, как народ, Всецело соответствуем последнему решению Конгресса относительно тех, кто по убеждению против ношения оружия и имеем право на льготы, даруемые положениями этого закона. Исполнительный комитет Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Крик, Мичиган, 2 августа 1864 года, адвентисты седьмого дня во время войны, страница номер 58. Эта позиция была одобрена начальником военной полиции 1 сентября 1864 года. Следующим образом, члены религиозных конфессий, которые были призваны на военную службу, и которые перед призывной комиссией подтвердят тот факт, что они по убеждениям против ношения оружия, и им запрещают это правило и принципы веры, и что их поведение всегда соответствовало их исповеданию, Будут назначаться на работу в госпитале или заботиться об освобожденных, или будут платить сумму триста долларов лицу, которого назначит секретарь военных дел. По распоряжению начальника военной полиции Тома Кмуртри, капитан. Ревью Амперсанд Геральт, 13 сентября тысяча шестьдесят год во время войны, страница номер шестьдесят пять. Какую из этих трех возможностей предпочли адвентисты? Сказано, что следующая мобилизация затронет около одной трети годных к службе мужчин, подлежащих призыву. Предполагается, что в такой же пропорции будут призваны и адвентисты седьмого дня, то есть, каждый третий. В этом случае, если каждый из них заплатит в казну 100 долларов, то этого будет достаточно чтобы заплатить 300 долларов за всех, попадающих под следующую мобилизацию. Пастор Джеймс Уайт, Ревью энд Геральт, 24 января 1865 года. Гражданская война закончилась 9 апреля 1865 года. Заметим, что это заявление было сделано примерно за два с половиной месяца до окончания войны, и это четко указывает что адвентисты в основном предпочитали платить и помогать друг другу платить 300 долларов замены, а не пользоваться двумя другими возможностями — служением в госпитале или заботой об освобожденных. Те, кто попытались воспользоваться одной из двух других возможностей, чтобы сохранить 300 долларов, очень большую по тем временам сумму, обнаружили, что все, что сестра Уайт заявляла в свидетельствах для церкви, том 1, страница номер 361, оказалась правдой. В армии они не могут повиноваться истине и в то же самое время подчиняться требованиям офицеров. Практика адвентистского народа во время гражданской войны была эквивалентна сегодняшнему полному отказу от несения военной службы по религиозным убеждениям. Является ли сегодня официальная позиция адвентистов седьмого дня по отношению к военной службе такой же, какой она была в 1864 году?